Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. В студии Данил Константинов. А в эфире у нас журналист, блогер, политтехнолог и даже писатель Алексей Кунгуров. Алексей, приветствую. Добрый день. Кстати, для тех из наших зрителей, кто не знает, отмечу, что Алексей не раз привлекался в Российской Федерации по экстремистским составам преступления, фактически за свою. Профессиональную деятельность несколько раз, если я не ошибаюсь, был подвергнут уголовному преследованию и был в конечном итоге вынужден уехать за пределы территории Российской Федерации, чтобы не повторять этот печальный опыт. Кстати, сегодня мы можем вернуться к этому вопросу в контексте нашей темы. А тема у нас «Умное голосование», то, что сейчас происходит вокруг этого умного голосования. Я имею в виду дискуссии, которые ведутся уже третий день после публикации списков умного голосования, большая часть которых, которых представлены коммунистами, часть еще справедливороссами и а, кандидатами от ЛДПР. Но а, вот о чем я хотел спросить, Алексей. Дело в том, что перебирая большой ворох материалов перед тем, как предложить тебе это интервью, я столкнулся с тем, что все в основном спорят на эту тему с каких-то политических или идеологических или даже идеалистических представлений. О том, что хорошо, что плохо, что морально, что неморально. Насколько вообще с моральной точки зрения допустимо голосовать за коммунистов или недопустимо. А когда я наткнулся на твои публикации, сначала последнюю публикацию, посвященную умному голосованию, перешел по ссылке на предыдущую, прочитал, я понял, что ты, похоже, придерживаешься той точки зрения, что умное голосование вообще не способно привести никаким политическим... Результатом. Так ли я понял тебя? Да, технологически оно абсолютно бессмысленно. Чисто технологически, вне зависимости от э, мотивов менеджеров этого голосования. Вот. А политической цели оно даже не ставит абсолютно никакой политической цели в этом нет. Умное голосование это чисто коммерческий проект. Чисто коммерчески. Значит, сначала имитируется результат, а потом кандидатам предлагается: что а давайте, вот вы нам заплатите, и мы э, включим в вашу пользу умное голосование. Или а давайте вы нам заплатите, и мы не будем включать на вашем округе против вас умное голосование. То есть оно продается в обе стороны. Ну, это знаю... достаточно жесткое обвинение. Ты сейчас выдвинул так, спустившись сразу, на, в атаку на умное голосование, но ведь мы, это же предположение. Это предположение никаких доказательств того, что кто-то там получает какие-то деньги за то, чтобы быть в списках умного голосования, все-таки нет. Ну, как сказать, доказательств прямых нет. Косвенных доказательств очень много. Ну, классический, можно сказать, самый известный пример, это значит, действие умного голосования против Юнемана в Москве в 2019 году. Но там было очевидно, что он лидер. Вот настолько очевидно, что даже мне, работавшему там на совершенно других округах, эта фамилия была известна, и никаких сомнений у меня по этому поводу не было. Но округ был продан коммунистам. И, соответственно, умное голосование работало на коммунистов. Другой тоже очень яркий пример позиционировалось умное голосование как голосование против вставленников мэрии, против ставленников власти. Ну, поскольку «Единая Россия» как субъект в 2019 году в выборах Мосгордуму не участвовала. А в списках умного голосования был некий такой гражданин Леня Зюганов, внук своего деда. Это был кандидат от мэрии, на которого работал уже жилищник и в общем весь административный орган. Ресурс на него работал. Кандидата, ну, самая медвеженца, как их тогда называли, кандидата от власти от «Единой России» за замаскирована. По этому округу не было. Но «Единая Россия» поддержала Зюганова. Почему? Да потому что изначально в Москве эта технология продавалась КПРФ. Понятно, что я не присутствовал в момент передачи денег или там подписания с кровью договора с сатаной, но мы видим действие. И действие говорит о том, что это коммерческий проект, а политической, подчеркиваю, политической составляющей в нем не было никогда, никогда. Послушай, может быть, люди, вот смотри, может быть, люди заблуждаются искренне, допустим, в популярности тех или иных кандидатов. Ты вспомнил кейс Юнимана. Может быть, действительно штаб Навального считал, что Жуковский, по-моему, или Жучковский, кто шел, конкурентам Юнимана имеет больше шансов? Или может быть речь идет о каких-то политических договоренностях с КПРФ? Но все-таки ну, это такое обвинение серьезное в коммерческой и подоплеке умного голосования. Я бы так не разбрасывался такими обвинениями. Политикой, собственно, политикой э, в том виде, в, каком, в какой вкладывается в это слово, то есть достижение политических целей, Навальный не занимался никогда. То есть, ну, люди просто представляют как-то очень идеалистически, что вот есть там некие борцы с коррупцией, и вот они там вот борются за все хорошее, против всего плохого. Это шоу-бизнес. То, чем занимался Навальный, классический шоу-бизнес. У него структура была выстроена, вот технологически она была выстроена, как структура шоу-бизнеса. Не не было политических органов. То есть, вот, ну, любую, возьмите, политическую или околополитическую общественную организацию, что в ней есть, прежде всего? В ней есть э, орган управления, то есть это некий совет, э, если мы говорим о организации демократического толка. Э, вот, э, Навальный как бы позиционировал себя как сторонника демократии, но был ли в его структурах ФБК, там, Стабы Навального какой-то демократический управляющий орган? Нет. В любой политической организации он есть, и только здесь ее не было. Почему? Да потому что это коммерческая организация, в которой есть владелец. Если есть владелец, он принимает решение, зачем ему совет. То есть, ну да, были какие-то там у них планерки, наемные работники давали какие-то ценные советы хозяевам, управляющим и так далее. Но это никогда не было политической организацией, даже по структуре своей. Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, не было ни партии. Хотя не пытались, кстати говоря. Справедливости ради стоит отметить, что Навальный несколько раз пытался зарегистрировать политическую И партию, это... которая обладала классической структурой политической партии. Должна была бы обладать, если бы ее зарегистрировали. Ее не зарегистрировали. Но Есть, я... Есть я... много партий, которые <смех> работают точно так же, как коммерческие структуры. Ну, Например, Опять же, классический пример это Российская партия социальной справедливости, которая до недавних пор называлась Коммунистическая партия социальной справедливости, а Российская партия свободы и справедливости до недавних пор она называлась КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости, а до этого еще как. То есть она каждый, перед каждыми выборами реинкарнируется, меняет бренд, и этот бренд продается. Причем от в данном случае я знаю точно что он продается очень хорошо там цифры с шестью нулями и более так что то что навальный хотел партию это не значит что он преследовал какие-то политические цели то есть Алексей, вытас, Алексей, как я как предлагаю чуть-чуть отвлечься от атаки вот, лично на Навального и на его образ, так сказать, мыслей и действий и сосредоточиться на умном голосовании. Вот ты сказал, что умное голосование не ставит вообще политических целей. Но политическая цель все-таки в этот раз заявлена. Лишить единую Россию конституционного большинства в парламенте. Чем тебе это не политическая цель? Это, ну, вот это вот такая вот глупость лишить, вот они произносят это а так, лишить единую Россию монополии на власть Но это а, цель недостижима по одной простой причине, у единой России нет никакой власти у нас же не, ну, в России не парламентская республика и даже не псевдопарламентская республика и даже вообще никакая не республика это классическая а, криминально-авторитарная диктатура латиноамериканского типа Партии в ней, любые абсолютно партии играют роль имитационную. Но раньше не было единой России, но режим-то существовал без нее. Она появилась 1 декабря 2001 года. Что, да нет, до этого была какая-то другая, что ли, жизнь. Давайте посмотрим на соседнюю страну, на Беларусь, где совершенно такой идентичный братский тоталитарный, авторитарный режим там вообще нет никаких партий, и нет партии власти, и прекрасно правящая мафия без них обходится. И в России то же самое. Любые партии, они властью не обладают никакой. Любые партии в той же Государственной Думе, они выполняют команды, поступающие из администрации президента. Поддержать такой закон, выступить с законодательной инициативой такой-то, там, где Кремлю надо продемонстрировать единодушную поддержку, там поступает команда всем партиям голосовать единодушно. Там, где это не нужно, ну, достаточно любой закон принять, только голосов Единой России. Другим разрешают голосовать по своему усмотрению. Поэтому там, вот, где э, касается репрессивных законов, об иноагентах, об ужесточении там, ответственности за экстремизм, терроризм, то, что действительно важно власти, там все партии голосуют единодушно. Например, ты хочешь сказать, что КПРФ голосовала за законы об агентах и репрессивные какие-то еще законы? Да, мало того, что она голосовала. Вот, допустим, изменение в уголовный кодекс по одной из такой самых кровожадных статей 205.2 оправдания терроризма. Пока еще потенциал этой статьи не используется, но сама формулировка оправдания терроризма, она подразумевает, ну, такое широкое трактование, что посадить можно абсолютно кого угодно. Кстати, уже используется, я знаю несколько кейсов. Я сам два года по этой статье отсидел, так инициативу, инициатива законодательная принадлежала КПРФ, они в своей, в своей, значит, вот, э, инициативе ссылались якобы на... Обязанность России принять законодательство, препятствующее пропаганде терроризма в соответствии с Европейской конвенцией, которую подписала Россия. Так, в том-то и дело, что в той конвенции, которую Россия подписала, говорилось именно о пропаганде терроризма, о призывах к террористической деятельности. Но коммунисты внесли такую формулировочку оправдания терроризма. Что это такое, не знает никто. Поэтому э, сажают кого угодно. Это конкретная инициатива КПРФ. Даже помнил я раньше фамилии ну, этих, э, депутатов, которые внесли законопроект. Ну Сейчас уж не вспомню. Какие-то еще репрессивные законы, ты можешь вспомнить, которые на КПРФ вносила? Которые вносила, не могу. Но э, голосовали они за все. И за закон ОБН-агентов. И об ужесточении уголовной ответственности по всему комплексу экстремистско-террористических вот этих вот запретительных мер, за них КПРФ голосовал. За какие-то возможно было разрешено там голосовать по своему усмотрению. Кто-то голосовал за, кто-то там воздерживал то но то, что они не выступали против, это я точно помню. Кстати говоря, да, на днях Сергей Митрохин, один из лидеров Яблока, он опубликовал целую статью, где приводил перечень репрессивных законов в сфере, по-моему, свободы слова и некоммерческих организаций, которые поддерживались Коммунистической партии Российской Федерации. Я, к сожалению, просто не помню. Весь этот перечень там достаточно внушительный. Но, хорошо, давай предположим, что репрессивные законы, они поддерживают. Это может исходить из самой идеологии КПРФ, из сталинизма, который проповедуется КПРФ. Но вот есть яркий пример, когда КПРФ пошла против Единой России и против Кремля, фактически, это пенсионная реформа. Что-то я вот такого не припоминаю. Вот, но я зато точно помню, что КПРФ поддержала пенсионный закон, предложенный Путиным. Они это, конечно, подавали иначе, что мы против пенсионного закона как такового, но мы поддержали поправки Путина, которые его смягчают. Но это все демагогия. То есть юридически это выглядит так, что было два проекта пенсионно, пенсионной реформы. Один проект был предложен правительством и Единой России, потом Путин внес а, свой законопроект, который тоже был поддержан Единой России, они уже отказали в поддержке правительственному варианту. И вот этот вот путинский проект пенсионной реформы поддержал в том числе КПРФ. точно, точно, там была какая-то корректировка, по-моему, возрастов и чего-то еще, да? Совершенно верно. Но это все вот в пропаганде они подавали так, что мы против пенсионной реформы, но мы за поправки Путина. Но это именно в пропаганде. Юридически это было совершенно два значит, равноправных проекта, и они поддержали один из И голосовали за него. Хорошо. Возьмем другой яркий пример. Самый яркий пример прошлого года. Это так называемая конституционная реформа внесение конституционных поправок путинских, обнули... обнуливших сроки его президентства, поправок в Конституцию России. Если я не ошибаюсь, КПРФ выступил все-таки против. Это не имело никакого смысла. И даже не потому, что в любом случае конституционное большинство было «Единой России». Дело в том, что на голосование там выносились ну, казуистические все эти поправки, там память предков, охрана природы детства и так далее. Вот. А значит, поправки по обнулению сроков, они были зашиты аж в двух местах, и вне зависимости ни от чего они вступали в силу. Проголосуют э -э, коммунисты за, проголосуют против, они в любом случае вступают в силу, потому что голосование это было пакетным, а не по пунктам. Так что тут, ну, да, да, в любом случае, вот перекраивание конституции, каких-то законопроектов э, в Росфедерации, это совершенно бессмысленное дело, потому что это не правовое государство. В правовом государстве, да, принятие законов это важнейшее дело. Законы приняли, их вынуждены потом соблюдать все, даже те, кто голосовали против. В России же этого нет. Там Любой закон трактуется так, как нужно здесь и сейчас тому, у кого есть право его трактовать. Поэтому все это, ну, цирковая вся эта деятельность думская, парламентская ну, ну, не, не нужен парламент вот в этой стране. Он и, и выполняет в этом-то я не сомневаюсь, поверь что он не нужен в этой стране это очевидно. Но хорошо, ты хочешь сказать: вот завершая этот блок нашего разговора, что Навальным и его командой поставлена ну, собственно говоря, ложная, неправильная цель атаки то есть Единая Россия властью не обладает, нет никакого смысла с ней бороться. Политического смысла в этом нет никакого. То есть «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» — это просто пустышки, которые политической воли никогда не проявляли и никогда не проявят. Хорошо. По... Что насчет ä, заявленных целей слома договоренностей, которые существуют в этой системе, нарушения каких-то консенсусов между чиновниками там, и представителями этих партий? Нарушение каких-то договоренностей о деньгах, которые заносятся там единороссами. Вот такой так сказать, пакет целей побочных, заявленных командой Алексея Навального, тебя не устраивает? Цель слома договоренности это совершенно абстрактная и непонятная. Потому что то, что касается денежных каких-то вопросов, деньги это же святое при нынешнем режиме. Вот эти договоренности, они выполняются неукоснительно в любом случае. Я часто, не то что часто, но неоднократно значит, становился свидетелем таких значит, договоренностей между КПРФ, в каких-то случаях это была ЛДПР и Справедливая Россия и региональными властями. Значит, они говорят: мы вам гарантируем два места в региональном ЗАГС собрании и там определенный процент голосов по партийным спискам, а вы на этой компании проявляете полную пассивность, не лезете никуда, не создаете нам конкуренции, не боретесь с нами. Вот. И эти условия всегда, всегда, подчеркиваю, принимались той стороной, которая это предложение поступает. Почему? Потому что а, они понимают, что если они будут реально бороться, то будут бороться и с ними, и нет никаких гарантий, что они эти два места получат. И вторая причина, хорошо же. На выборах ничего не делать, не тратить деньги и получить уже тот результат, который, собственно, они и стремятся. Вот. И э, бывало иногда так, что выборы завершаются, итоги подводятся, и коммунисты, допустим, не добирают вот, естественным путем вот эти свои проценты, позволяющие им получить два мандата. В таком случае модераторы цирка под названием «Выборы» звонят по телефону, кому надо – и начинаются фальсификации в пользу коммунистов. Неоднократно я с таким сталкивался. В пользу коммунистов? В пользу коммунистов. Потому что денежные, подчеркиваю, денежные договоренности это святое. Вот это выполняют обе стороны всегда. И никакое тут умное, не очень умное голосование, оно никаким образом вот эти вот договоренности нарушить не может. Это основа основ. Деньги – это единственный вопрос, по которому всегда могут договориться и действующая власть, и так называемая оппозиция. Вот по всем остальным вопросам у них могут быть разноглазия. По поводу денег – никогда. Деньги – это основной инструмент управления. Разрушить этот основной инструмент управления никакое умное голосование никогда нигде не сможет. Наоборот, если бы умное голосование было действительно значимым фактором, Тогда вот роль именно закулисных вот этих вот денежных договоренностей, она бы наоборот возросла. Для того, чтобы обезопасить себя, ну, власть, она бы выдавала бы заранее авансы значит, политическим, ну, так называемым оппонентам, вот, именно с той целью, чтобы вот, нивелировать фактор умного голосования. Я не очень, не, не очень понимаю твою логику. Вот ты говоришь, умное голосование не способно повлиять. Ну а что, собственно, можно сделать с этим умным голосованием, если у него огромное количество последователей? Эти люди придут и проголосуют так, как им говорит умное голосование, а не так, как договорился кто-то или что-то. Вот давайте посмотрим, а какое же у них огромное это количество. Вот э, недавно, кому-то это же, по-моему, Милову, да, Владимиру Милову, видному Навальнисту задали вопрос, ну а почему бы вам не поддержать умным голосованием, например, яблоко? Угу. и действительно показать мощь вот своего вот этого вот потенциала раскрыть умного голосования. Он ответил примерно так, что, а знаете, вот эти вот все партии, которые значит, не входят в пул парламентских партий, у них нет никаких шансов победить. И поэтому мы не хотим выбрасывать вот эти вот голоса, умное голосование, потенциал умного голосования в эту в трубу. Потому что все равно эти голоса распределятся между четырьмя парламентскими. Но у того же Яблока рейтинг ну, 3-3,5%. Соответственно, умное голосование, если бы оно добавило ему 1,5-2%, Яблоко вполне могло прийти пройти в Думу. И то, что... Милов сходу этот вариант отбрасывает, даже и всерьез не обсуждая. Говорит о том, что он прекрасно понимает. Никаких двух или даже полутора процентов умного голосования нет. Нет миллионов последователей. Ну, давайте вспомним. Вот эти слив был базы умного голосования похищенной. Ну, сколько там было позиций? Их было десятки тысяч. Их было настолько мало, что в крупных городах. Полиция могла себе позволить аж по нескольку раз их отрабатывать. На это 60 десятки тысяч были размазаны по всей стране. Речь не идет даже об одном проценте от числа всех избирателей. На что может повлиять один процент? Даже один процент, которого все равно нет. Ну, ни на что. Особенно, если речь идет о э, выборах э, неконкурентных. Ну, там... Практически ни по какому округу нету вот такой вот ожесточенной борьбы, чтобы там по одномандатным округам, я имею в виду, вот, вот корпус в корпус, что там представитель власти, оппозиции, между ними была бы яркая борьба, но нету этого. Поэтому... Чисто технически, мы не касаемся сейчас политического. А как ты оцениваешь процесса. вот этот потенциал? Вот давай вспомним. Слитая база, по-моему, там все-таки было 1300, если я не ошибаюсь. Я еще. Десятки тысяч, да. Есть, плюс э, э, приложения, которые были, разобрали приложение Навальный, э, какой фу охват? Я просто не знаю точно. Охват? Ну, вот до недавнего. Вот я позавчера скачал это, это приложение из. Гугловского магазина там было написано 500 тысяч плюс скачиваний. Mm -hmm. Ну то есть там ну, давайте даже возьмем 600 тысяч, допустим статистика чуть-чуть запаздывает. Вот, э, в App Store нету статистики скачиваний. Там по пропорционально по количеству отзывов, по количеству лайков видно, что э, примерно в два раза с небольшим меньше. Ну, давайте даже посчитаем 600 тысяч плюс 300 тысяч, и еще набавим в уме, кто-то скачивал там значит, ПТК файлами, миллион. Ну вот, это довольно вот. приличная сила, миллион. Миллион, ну в России более миллиона избирателей. Более миллиона избирателей в России, и что вот этот вот один процент, он может повлиять, ну, еще давайте примем во внимание, что далеко... Не в полном составе этот миллион придет на выборы. Если хотя бы половина придет, там даже возьмем 50%, то есть мотивация будет в два раза выше, чем в среднем по стране, вот это 600 тысяч голосов. Опять же, судя по реакции соцсетей, вот этот вот выбор умного голосования в пользу коммунистов, ну, мягко говоря, либеральная общественность отнеслась к этому без восторга. Ну, точно так же без восторга она отнеслась к ЛДПРовцам в этом списке. В основном, в основном то есть если вот отслеживать реакцию, спрашивают, а почему не яблоко? А вот мы ожидали, что будет яблоко. Вот. То есть мотивация, это на самом деле, она небольшая. Не, ну, не все люди, вот такие вот зомби, которые придут и бездумно проголосуют значит, за ту фамилию, которую ему указали там модераторы из Вильнюса. То есть, ну что в итоге мы получим? То есть, вот все эти факторы учитываем, и получается, что ну пусть 500 тысяч человек по всей России придут и проголосуют ум. А что такое 500 тысяч для 100 миллионов избирателей? А опять же, они же придут по всем этим вот 225 одномандатным округам. Даже если, давайте посчитаем, вот все эти 500 тысяч навальных умных голосователей окажутся в Москве. Ну там 15 округов. И они размажутся по 30 тысяч примерно там голосов, на, ну, по 33 тысячи голосов на каждый округ. И что они, что они там решат эти 33 тысячи голосов? Ничего, абсолютно. Потому что у власти, конкретно в Москве, есть такой маневр, поле для маневра в размере, 2 миллионов голосов, это голосователи, голоса электронные, потому что там можно фальсифицировать, ну, совершенно, просто путем нажатия нескольких клавиш. И ничего, вот эти вот 30-33 тысячи голосов против двух миллионов не решат. Вот. То есть ты хочешь сказать, что если даже в каком-то округе сторонники Алексея Навального придут и заявят свои вот эти условные 30 тысяч голосов от этих 500, то их просто перекроют э, свободно распоряжаемыми голосами из электронного вот, голосования. То есть по тем округам, по тем округам, где единороссы победят, ну, там никто ничего не будет фальсифицировать. То есть, ну, там все честно посчитают, смотрите, как у нас все открыто. Вот. А вот по тем а тем немногим округам, где потенциально могут возникнуть проблемы, ну это, например, 196 округ, где идет э, коммунистический тяжеловес там, Рашкин. Ну это uh -huh. гипотетически. Ну, на прошлых выборах, давайте вспомним, Рашкин проиграл, э, кажется, Толстому от Единой России на другом округе. Поэтому сейчас он перескочил на другой округ, что уже как бы ослабляет его позиции. Но гипотетически, если вдруг там возникла какая-то волна протестного голосования, когда пофиг за кого, главное, что против Единой России. Да, там сманеврируют. А сколько нужно будет для того, чтобы перекрыть вот эти там 30 тысяч голосов? Может, там всего 500 голосов достаточно будет накинуть немножечко. Вот и их накинут. Ну да, то есть получается, что и численно тоже умное голосование сильно-то повлиять не может. Получается, что копья ломаются впустую во многом сейчас. Да, ну я вот Предлагал, причем я это предлагал еще три месяца назад то есть кому надо там письма были отправлены использовать потенциал умного голосования уж какой он есть я не знал какой он там был именно в политических целях то есть провозгласить так называемую платформу навального там буквально из трех пунктов значит кандидат в государственную думу любой одномандатник или там партиям даже предложить это предложить присоединиться, они объявляют, что мы будем добиваться освобождения всех политзаключенных и отмены там, репрессивных значит, законов, и не будем голосовать по таким-то, таким-то там позициям. То есть всего три пункта. И, значит, любой, кто примкнет значит, к платформе Навального, тому, значит, умное голосование автоматически оказывает поддержку. Ну, плюс там у навальнистов, кстати, не умное голосование, у них... Достаточно неплохой медийный потенциал. То есть реально их смотрят миллионы зрителей в Ютьюбе. И вот весь этот потенциал они используют не значит, для пропаганды против Единой России. Это не продуктивная пропаганда чисто технологически. А они используют этот потенциал для поддержки именно тех, кто разделяет ценности Навального, платформу Навального, как угодно это назовите. И тогда да, и тогда и для пропаганды у них был бы э, такой хороший задел. То есть все голоса за м, кандидатов умного голосования, они бы могли объявить это. Миллионы избирателей по всей стране поддержали Алексея Навального. Вот, или там, допустим, они, э, они бы поддержали умным голосованием значит, те партии, которые не парламентские, которые не пройдут. Э, но вот все голоса, которые за них получены, пусть это, допустим, будет там... 10% голосов, размазанные на несколько партий, но они могут, навальнисты, потом сказать, вот эти 10% это голоса за партию Навального, если бы она была зарегистрирована. И это можно до следующих выборов, до следующей, имею в виду компании, которая через год состоится, значит, отрабатывать, наращивать потенциал, плюс поддержка именно сторонников поддержка сторонников либеральных ценностей, там, поддержка сторонников Навального, она увеличивает социальную базу оппозиции. Эта же база, она если нарастает, ее же можно будет использовать не только на выборах федеральных. На федеральных, понятно, нет никаких шансов ни у каких вот этих вот проектов оппозиционных. На муниципальных выборах, на выборах региональных. Если сторонники увеличиваются, если увеличивается их влияние, они могут побеждать. И вот год от года эта бы социальная база наращивалась, ну и к какому-то результату там это могло привести. Ну, на вольнистов вот такая вот позиция чисто э, пиаровская, что вот давайте сейчас мы на чем-нибудь хайпанем, на коммунистах, а давайте на коммунистах хайпанем, на либерал этих на жириновцах, давайте на жириновцах. Такое понятие, как наращивание собственной социальной базы, ну, наверное, даже термина у них такого нет в их повседневном обиходе. Ну, понятно, что мое предложение, никакого отклика, ответа даже я не дождался. Понятно. Хорошо. Ну, вот смотри. Хотя, в принципе, я, я хотел спросить, что ты предлагаешь вместо умного голосования. В общем-то, ты уже предложил. У меня эта идея ясна и понятна. Ну, а каков твой прогноз все-таки? Это не вместо умного голосования. Это я предложил, как можно использовать потенциал умного голосования с политической целью. А вот вместо умного голосования, так. я об этом говорю уже второй десяток лет, игнорирование любых институтов а, вот этого криминально-авторитарного государства. Выборы используются для, легитима... для легитимации режима, отказать ему в легитимности, игнорировать все. Ну, собственно, это не только мое предложение, это вот популярна очень такая брошюрка профессора Шарпа в оппозиционной среде, он там тоже самое пишет, тезисно. Выборы не решают вопрос о власти при диктатуре. Значит, любые выборы игнорировать, их использовать только как способ выражения протеста. Ну вот в Беларуси в прошлом году сфальсифицированные выборы были использованы как повод для массовых протестов. Понятно, что сами выборы, но на них изначально невозможно было победить. Не было смысла там в них участвовать. То же самое я говорю. Выборы игнорировать. Решается вопрос о власти только на улице. Либо, другой вариант, это дворцовый переворот, но общество на это повлиять никак не может. Тем не менее, была попытка решить вопросы на улице и в Беларуси, и в России, вот как раз вот в прошлом году и в этом году, и закончилась она и там, и там поражением. Почему, на твой взгляд? Это уже немножко другая тема, но если вкратце, ты можешь сказать? Если... Yes. Если вкратце, вот я об этом тоже год говорю, но ну не ставилось целью протестующим э, той же Беларуси взятие власти. Ладно, мы не берем значит, рядовых вот этих вот, э, представителей среднего класса, которые с флажками выходили. Вожди революции белорусской не ставили вопрос о взятии власти. Вот создали они э, этот координационный совет оппозиции. Если бы они его создали как альтернативный орган власти, да, это была бы заявка на власть, но они его создали с такой формулировкой, что мы ставим своей целью содействие в организации национального диалога. О, и О, там как-то у них непонятно было, о чем вообще диалог-то ведется. Там не было никаких лозунгов, что Лукашенко долой. У них было, а давайте проведем честные выборы. То есть ну, это не вопрос о власти. Что касается России, то там принципиально вопроса там, о посягательстве на власть не стоит. Вот в 1905 году, когда были созданы первые советы, ну, известный значит, Петербургский совет под руководством фактическим Троцкого, хотя там Крусталев-Носарь был формальным его руководителем. То есть эти ребята, они вели себя как орган власти. Они издавали распоряжения. Занимались вопросами там, организации Забастовок. У них был потенциал, то есть, тень, там несколько сотен тысяч человек в столице, которые им подчинялись. Вопрос о власти это вопрос подчинения. Вот. Ну, кто ставил вопрос о подчинении там, координационному совету в Беларуси или там, этим штабам по организации митингов в России в 2019, в, 20 в 21 году. Но ну, не было такой постановки вопроса о взятии власти. Поэтому улица была, ну, каким-то карнавальным шоу. Не более того. Нету ну, видимо, запроса на смену власти. То есть, видимо, ты имеешь в виду, что еще и сам метод протеста был слабым, да? Ну, понимаете, вот протест эффективен, когда в обществе есть запрос на перемены. Есть всегда запрос на перемены, вот в этой вот маргинальной трех-пятипроцентной там среде значит крякла столица. но вот это вот глубинный народ в нем нету запроса на перемены нету абсолютно вы посмотрите что творится сегодня многокилометровые очереди выстраиваются в избиратель, к избирательным участкам бюджетников туда гонят и они говорят есть и идут как послушные овцы на это голосование у них нет протеста никакого и голосовать они будут, как им скажут. Вот это вот гарантирую я вам. За 20 лет, пока я занимался избирательными технологиями, я отлично знаю вот эту базу, изучил базу социального правящего режима. Вот это глубинный народ. В нем нет запроса на перемены. Если нет запроса на перемены, любые протесты, самые там яркие, самые агрессивные, ну это вот как рять на поверхности океана, они не приведут к эффекту, там, Торма девятого вала, который все сметает на своем пути, как цена. А в Украине что? Был запрос на перемены перед Майданом? На ну, Украине? На Украине да. э -э там был ну сложно так вот сформулировать значит там была э такая наивная, инфантильная детская мечта которую можно выразить словами Украина-Це Европа. И вот отказ отказ Януковича от подписания значит, договора в евроинтеграции стал очень мощным триггером. Вот. Сказал, как так, нас обманули, мы же хотели, что вот сейчас обниматься со всем цивилизованным миром, мы ждали, что вот нам будет безвиз и все такое, а он нас предал. И вот это был действительно очень мощный такой импульс, который привел к победе Майдана. Вот. ну. Опять же, я говорю, а что... А как нет, ты думаешь, это... вот как ты думаешь, в России какой-то подобный импульс может возникнуть? Гипотетически, да, практически я его не вижу. Вот. Да, то есть любые, любые значит, вот там всплески протестной активности, это всегда там в сознании вот этих вот диванных либералов, они преувеличиваются там в сотни, в десятки раз по своей значимости. И кажется, что, о, ну вот, наконец-то Россия вышла на улицы. Вот в 2011 году в декабре вот эти известные там болотные события вот но на самом деле это не россия вышла на улице это был проект суркова я вот в тот, на тех выборах значит работал в региональном штабе единой россии занимался контрагитация там мои было направление но несмотря на это меня постоянно заставляли ходить на селекторы всероссийские и вот там как раз за две недели до дня голосования Значит, начали Чеснокову вот он тогда вел все эти селекторы задавать вопрос, ой, а у нас вот тут вот кургинянцы, они подают какие-то значит э -э заявки на митинги ой, а у нас навальнисты подают заявки на митинги что нам делать, нам собирать свои альтернативные ми митинги или их там блокировать и вот я вот запомнил прям ту фразу Чеснокова, который сказал что никого не трогайте они работают по нашему плану вот то, что за две недели до выборов началась эта суета значит, синхронно по всей стране действительно говорит, что это был план. Вот. И то, что он сказал, что не трогайте, все идет по нашему плану, но оно так и было, ведь никто же эти все митинги нигде не разгонял. До этого разгоняли всегда, после этого разгоняли всегда, и только в декабре 2011 года устроили вот этот вот выпуск пара. Ну, Зачем хорошо? устроили? Ну, э, во-первых, э, значит, э, играл э, там э, Сурков свою игру, которая ну, про Против Путина, значит. ты имеешь в виду, да, Медведевская да, но, группа? Да, вообще расчет был расчёт был совершенно технологически грамотный. Потому что выборы, э, фальсификация выборов, она планировалась заранее. Ну, тогда реально. Вот, ну, не, не дотягивала, не вытягивала Единая Россия, там поставленные вот эти вот, есть сколько там, 50 или сколько процентов, я уж не помню, был план. И готовились э, массированные фальсификации. И, естественно, предполагалось, что это вызовет протесты. А протесты, это штука такая, что вот ну вы дайте людям выпустить пар свободно, они выпустят пары разойдутся по домам. вот Что именно, и случилось в некотором смысле. А? и случилось, да, и фактически, опять же, люди выходили, значит с этими белыми ленточками, а какие у них были требования? Разве не требовали отмены результатов выборов? Нет. Они требовали там таких абстрактных вещей, как дайте нам свободы больше, дайте нам, мы требуем уважения и так далее. То есть все это, вот сама повестка была такая настолько выхолощенная, привнесенная вот в это протестное движение, что все весь этот пар вышел в гудок. А стоило бы вот, потребовать отмены результатов выборов, потому что они сфальсифицированы. И это был бы совершенно другой расклад. Дать уважение, ну, конечно... Алексей, может... я, я хочу тебе сказать, что я стал не согласен, потому что я сам активный участник тех событий, декабрьских, январских и В марте меня уже посадили 2012 года, но тем не менее, вот я участвовал во всем. Я видел, что есть живой импульс снизу, есть действительно возмущенные люди, большое количество, 108. причем... Причем не только старых оппозиционеров, которые всегда ходили там на стратегии 31, марш, но и совершенно новых людей, типа вот наблюдателей, которые высыпали на улице тогда еще 5 декабря. То есть был еще и импульс снизу. Это, это могло это, быть, конечно, поддержано уже... там, Сурковым, Медведевской какой-то группой, какая-то интрига, игра. Но все-таки возмущение было. Было. Так вот, для того, чтобы это возмущение выпустить значит, в свисток, вот, ну, позволили да, именно вот эти вот протесты тогда состояться но они же ни к какому результату-то не привели, ни к политическому. Ну, были там, да, либерализовано вот это вот э, законодательство партии. На ну, время, ну, на... на время, да. Ну, на время, да, опять же, там чисто формально. Э, ну, раньше надо было там 50 тысяч членов иметь, чтобы партию зарегистрировала, тут достаточно было 500. Да, я помню, как все повелись на эти медведевские приманки, и в итоге конечно, всех развели, как обычно. Но хорошо, Алексей, у нас заканчивается время, поэтому последние два вопроса буквально в одном, возвращаясь к нашей основной теме. Твой прогноз на результаты выборов, это первое, и способны ли эти результаты привести к новым протестам в России? К новым протестам вряд ли. То есть, понятно, что прогнозировать протесты – дело неблагодарное, то есть там они всегда происходит триггерный переворот то есть сегодня протестов нет а потом какая-то мелочь и вот уже там миллион человек на улице вот но э, потенциала для протестов я не вижу абсолютно никакого именно в связи с выбором потому что массы в основном смирились с тем что ну все будет как обычно более того массы и хотят пусть лучше будет как обычно нежели будет что-то там как в той же Белоруссии, как не говоря уже про украину вот. А прогноз мой: единая Россия сохранит даже не большинство, а конституционное большинство. Все, все построено на то, чтобы позиции не сдавать. И если и сдавать, то там чисто номинально. Ну, было у них там 334 места, ну будет там 310 или 315. Вот. Но 300 это вот тот порог, который говорит, что мы сохранили позиции. Стабильность, она должна быть во всем, точке точки зрения значит, правящей верхушки. Почему, опять же, на этих выборах э, так спасает Кремль э, титаническими усилиями совершенно сдохшую, справедливую Россию? Как бы оппозиционная партия. Ну, умерла так умерла, и просто похоронить и забыть. Но нет, почему-то вот они вот говорят, а вдруг кто-то там появится, займет вот эту нишу. Нет, лучше пусть будет так, как все есть, пусть не меняется ничего. Вот в этом их главное, так сказать, стратегическая линия, чтобы ничего не менялось, в том числе, чтобы не менялись вот эти вот оппозиционных партий. Ну что же, большое спасибо, Алексей. С вами были Данил Константинов и Алексей Кунгуров с его жестким, таким резким, бескомпромиссным мнением на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!